Все те ужасы, которые пережили свидетели Иеговы во времена нацизма, можно вспоминать по-разному. Можно опрашивать очевидцев тех событий, или слушать выступления историков. Они приоткрыли важные подробности тех лет. Они не произносили Хайль Гитлер. Весьма любопытное ощущение инакомыслия. Вы входите в комнату, слышите от кого-то Хайль Гитлер, а другой в ответ Доброе утро. Или, войдя в комнату, где заканчивается совещание, вы говорите «Хайль Гитлер!» А кто-то вдруг «Ауфидерзейн!» За этим кроется поразительное мужество, гражданина и человеческое достоинство. Да уж, твое обычное приветствие, обычное «Здравствуйте» могло стать вечным «До свидания». Но, с другой стороны, зачем слушать всех этих людей, очевидцев и историков, когда у нас есть свое светило науки и последняя надежда человечества? Правая рука Дворкина было перенято из наработок фашистской Германии, когда эксперименты психологического свойства проводились над узниками различного рода концлагерей. Итак, мы видим, что он показывает пальцем, образно говоря, на свидетелей и кричит «Вор! Вор!», таким образом отводя подозрения от себя и своих коллег наиболее опасных вещей – это то, что свидетели Иеговы достаточно агрессивно относятся к государству. Они отрицательно относятся к исполнению государственных обязанностей гражданина, то есть это и служба в армии. Это... Может ли этот человек, способен ли он созидать? Или это разрушитель? И снова меня не покидает мысль – это лицо нашего времени. Интересную книгу написал религиовед Иваненко, называется «Обыкновенный антикультизм». Название напоминает знаменитый документальный фильм «Обыкновенный фашизм». Здесь он вспоминает Геббельса и его методику. Также обращает внимание на то, что пропаганда антикультизма базируется на умышленном искажении фактов, но в то же самое время разбавляет подлинными фактами. Главное, что роднит фашизм и антикультизм – это ставка на ненависть. Также Массимо Intervini подробно раскрывает схему, по которой работает Дворкин и ему подобные люди. Принято считать, что если вы находитесь за пределами социального пространства, значит вы даже не человек. Именно поэтому, когда к вам пытаются приклеить ярлык сектанта, это очень опасно. Это подобно тому, как нацисты развешивали евреям желтые звезды. По сути, такой ярлык в обществе обозначает мишень, которую можно и нужно уничтожать. Еще это можно назвать процессом дегуманизации. Посмотрите, как мало просмотров у этого видео. Три с половиной тысячи. Я считаю, это абсолютно неприемлемо. Такое видео должен посмотреть каждый человек. Давайте внимательнее посмотрим на тех, кому дана очень большая власть в последнее время в России. Антисектанты. Вот Дворкин. Это их форум, обратите внимание. Они ищут врагов народа. Вам ничего не напоминает? Здесь же и Карелов, посмотрите, протестанты — это какая организация? Списки врагов народа на их сайте. Как вам это нравится? Это ведь не нацистские методы, нет? Господин Карелов, это ведь не нацизм, правда? Подборка врагов России. Эти люди способны только на разрушение. Давайте зайдем на его страничку. Что мы здесь найдем, как вы считаете? Пора уничтожать СМИ. Просто-напросто уничтожать. Разбираться с журналистами. Дополнение к черным спискам. Не похоже на расстрельные списки, нет? Избит правозащитник Лев Пономарев. И по делом. По делом. Черные списки. Православие и мир, ну и так далее. Снова их форум: еще один активист, и снова списки Фаберлик. Ну, и так далее. Как вам это нравится? Кто-то скажет: ну, это не нацизм, это больше напоминает 37-й год Советского Союза. Но большая ли разница? Во врагах народа и Герман Греф, президент Сбербанка. Мы желаем вам счастья. Как вы думаете, как они его называют на этой страничке? Сатанист, как мило. Хороший список, жаль, Берия его не увидит. У нас сейчас не 37-й год, да, у нас невозможно запустить черного воронок по улицам, поэтому к этому основанию нужно подвести определенную правовую аргументацию. Mm -hmm. То, чем занималась государство на протяжении последних лет. Ну, и, этому... и вы в том числе. Ну, я в том числе, поскольку участвуйте. ко мне достаточно много людей обращается, я действительно вплотную работаю с правоохранительными органами. Я и правоохранители его деятельностью довольны. Ну и ладно. Если мы разберемся с этим вопросом, мы поймем ключевой подход, который используют религиозные экстремисты. Если они не смогут атаковать вас в суде, они будут манипулировать общественным мнением с помощью средств массовой информации.